Чекизм победил, при этом инкорпорировал в себя самые худшие черты уголовного мира. То есть, на самом деле, вот это 90-е годы, это та самая смычка происходит. В принципе, то мы знаем, что еще вот из истории лагерей, что охрана всегда, ну, вохры всегда предпочитали уголовников политически всегда уголовники всегда были э, идейно, идейно близкими. и поэтому наверное вот эта смычка она не, не И то что во главе государства стоит человек, который не чувствует никакого э, э, дискомфорта в использовании вот, блатного жаргона и вообще ну, вообще как бы уровень уровень э, э, разговорной речи, Путина, он, конечно, выдает, выдает человека, который совместил в себе вот эту вседозволенность КГБ и, и, и абсолютно отмороженность бандитов. Вот. То есть, в какой-то мере, это закономерное развитие того, вот, того пути, который Россия прошла в, пост, в постсоветский период. Но сейчас наше единственное преимущество, что мы хорошо понимаем причину. Вот мы понимаем, почему попытки построить нормальную демократическую страну, провалились в 90-е годы. Путин, безусловно, единоличный диктатор, таким, как был Гитлер. И Сталин, если брать такие отечественные примеры. Есть, правда, принципиальная разница все-таки. И Гитлер, и Сталин, можно взять Мао добавить сюда до кучи, это люди, которые боролись за власть. Они вот шли как бы... Там, естественно, по трупам, там, интригами, взлеты, падения, но власть была как бы, для них, с, с ее как бы, вот всеми с возможностями неограниченными для, для проведения своих а, безумных планов, а, она была важнейшим инструментом. Они хотели его заполучить любой ценой. Путин за власть вообще никогда не боролся. Путин там во многом является случайным персонажем. Другое того, что он быстро понял, какие возможности там открываются. И от своих мыслей о том, что надо обогатиться, про которые просто говорил открыто, что его мечтает быть олигархом, он понял, что есть возможность э, потешить свое самолюбие и, в общем, стать там, владычицей морской. Э, э, но при этом, мне кажется, он все-таки сохраняет очень узкий круг людей, с которыми он Контактирует. Это, вот, мне кажется, от, отличительная черта всех мафиозных кланов. Да, безусловно, есть главный босс. И его слово, конечно, закон. Но он также понимает, мне кажется, на, таком, на уровне инстинктов, такие животные инстинкты, или там инстинкты, которые который вырабатываются вот в, этой, в этой уличной среде, что и лучший способ сохранить эту власть – которая, конечно, не является легитимностью с точки зрения демократии, или даже с точки зрения монархии, потому что и там, и там есть легитимность. Здесь легитимность – это авторитет и неуязвимость. И для этого надо маневрировать между разными, разными группами, которые ориентируются на своего лидера, на своего вождя. И Путин, мне кажется, поэтому нашел алгоритм взаимодействия этих разных групп и он постоянно как бы, оказывается в положении арбитра поэтому да, это единоличная власть но при этом а, а, есть ближайший круг Путину, а также есть ряд групп которые, которые а, м, концентрируются вокруг вождя и мнение которых безусловно Путин учитывает для того, чтобы а, поддерживать этот баланс скажем например так, тоже свежая история это кадыровская история чеченская история мне кажется очевидно что путин нужен кадыров как противовес потому что диктатор не может опираться только на одну силовую группу а вот постоянный конфликт кадырова и, и силовиков в центре это возможность для путина все время быть над схваткой угу. и именно поэтому наверное он и не убирает кадырова безусловно кадыров это важный элемент путинской системы управления Опять, это всегда, всегда так было. Опять, любой, любой диктатор должен был иметь вот таких цепных псов, которые, в общем, вселяли бы ужас других. Потому что Кадыров выполняет важнейшую функцию вот, не только запугивания населения и, и, и, и потенциальных оппонентов как бы, из общества, но и, на всякий случай, в общем, напоминает постоянно власть имущим, что что вот есть, есть, есть у Путина такой отморозок, который может сделать все что угодно.